Не заканчивайте отношения с человеком так, как будто больше никогда его не увидите. Не говорите на прощание слов, которых он никогда вам не простит. Впереди еще долгая жизнь. Вы никогда не знаете, на каком повороте судьбы вы можете с ним столкнуться. Если ваша дружба не сложилась, будьте благодарны хотя бы за те счастливые моменты, которые у вас были. Пусть любой человек, который вас когда-либо знал, вспоминает о вас с улыбкой и без ненависти. Не раскидывайтесь людьми, как ненужными вещами. Не раскидывайтесь словами, не прощайтесь раньше времени. Берегите тех, кому вы не безразличны и всегда Давайте шанс человеку, который его просит.